Вот, вот сюда. Ага, и камера показывается, ну видите? Вот, вот, вот собаки бегают у нас тут по городу. Только так. Вот, здание. А здание это общежитие. Здесь раньше техникум был. Он вот, здесь, -то да, только там. Это а общежитие это уже вон стекла, стекла, видите? Все побитые, пустует такое здание. А, я трубы сниму подведены, отопление, наверное. Да? Ну, будут уже ремонтировать. Да. Видишь, новые они. Так, все? Да. Ага, пошла. Так, Люба сидит парится. Ха-ха. Да. Ха, он, ноги сидит, парит. Ага. Греют ножки. Греет ноги. Ага. Вот так вот. Такие дела. И потихоньку. Козел есть. Пойди, сливый он сфотографирующего. Неси так вот по этой, по комнате. По комнате Это походить. Комп наш вот стоит. Комп стоит наш. Ага, видите, какой у нас комп. Магнитофон мой стоит. он Японский. Японский магнитофон. Настоящий японский. Это ещё в 85-м году Олег с Москвы привез из березки, березки за чековые рубли покупал, а вот сливы и вот виноград кульки. тут еще сливы есть, так что будем кушать сейчас, я не высыпал еще пока, ну ничего, пускай, так, ну что, Он пистолет у меня какой висит, Пистолет висит какой, видели, а? Что еще? А вот предки наши. Мамочка, папочка, вот, вот фотки наши висят. Это у нас как святой угол получается. Ну как? Как он называется, я уже забыл поэтому. Ну ладно, водичка стоит, вот пьем, мы ходим. Хватит, ладно. Так, начинаем снимать орехи. Вот это вот орехов, пока у нас осталось, а то все Олегу поддавались Янам. <coughs> вот так вот, будем мы это самое. Он полотенца мои висят, вот люба стирку устроила, по понастировала, тут это самое. Он яблочки лежат. Ой. Ну вот стирка. Вот мой гараж. И все. Так. Так. Пошло, пошло видео. Вот какой у нас закат сейчас. А? И вот тут вообще темнота, да? темнота, а там дальше должно быть Юточка, это ты, да? он бегает Юта, но ее уже не видно будет и тут не видно будет вот это закат, Гля. гляньте какой закат у нас О, вот это да вот это да вот это закат настоящий мерцал закат, как блеск клинка И пойдем отсюда закат снимать. Надо было раньше немножко. Но ничего. И так пойдет. Хочу хочу снять вот это вот еще, попробовать. Что оно получится хорошо или нет? Как там цветность? У Любы, например, цветность ни хрена не получается. Вот, а я хочу, чтобы получилось у меня. Ну вот, вроде так.